приветствую с вами Сергей Бердачук и мы начинаем курс по контекстной рекламе давайте расскажу вам вообще как работает примерно контекстная реклама основные принципы человек какой-то ваш потенциальный клиент хочет решить свою проблему у него есть проблема, ему может какая-то боль или желание купить какой-то продукт например я хочу купить ноутбук он обычно что делает фразы какие ноутбук модель такая то обзор анализ да после этого это в поисковой оптимизации он посмотрел после обзора он принимает решение либо же ноутбук купить или какие ноутбуки это если рассматривать именно такой вариант два основных источника трафика это поисковая оптимизация SEO Search Engine Optimization и контекстная реклама выделив продающие фразы вы создаете вот человеку нужно купить ноутбук вы создаете фразу объявление заголовок должен по возможности соответствовать той фразе которую человек набирал это объявление привязывается к каким-то ключевым фразам обычно хорошая техника подразумевает именно ту фразу то есть делать для каждой фразы свое объявление Здесь пишется предложение, и последняя строчка это сайт www Человеку показывается несколько альтернативных вариантов этих объявлений. Вы, ваши и ваших конкурентов. И какое объявление будет наиболее интересное, он на него кликает. Допустим, он кликнул на ваше. Он переходит на страницу, так называемая лендинг в которая есть описание продукта. Ну, чаще всего если все сделано идеально это именно продающая страница которая написана под конкретный целевой запрос заголовок этой страницы максимально соответствует вот этому запросу текст описывает именно ту проблему которую искал клиент и дальше идет какое-то описание текст стандартная структура продающего текста вот павел давыдов ее описывал к сожалению он погиб именно описывая продажу по стандартной продающей странице вы можете получить максимальный эффект и максимальную конверсию конверсия это выделение какого-то действия в данном случае например кнопка купить человек покупает, нажал кнопку купить оформить заказ пошли дальше процесс вот так примерно работает контекстная реклама дальше в уроках я расскажу как конкретно это все настраивать понравился урок нажимаем кнопки соц сетях внизу вам откроется кстати ссылка на возможность скачать этот урок и жду вас в следующих уроках